Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона, как всегда, Артем. Что будет, если я скажу вам, что при помощи всего лишь одной программы вы сможете в несколько раз ускорить свой MacBook, либо же iMac. В данном видео поговорим с вами о приложении, которое просто-таки обязано быть установлено у каждого владельца компьютера Mac от Apple, с помощью которого вы сможете не только ускорить абсолютно любой MacBook, вообще неважно какого года выпуска, но и также очистить довольно-таки большое количество своих свободного места, либо же пространства на жестком диске вашего компьютера, если память на нем забита, а компьютер вам нужен для выполнения каких-либо определенных повседневных задач. В общем, будет интересно. Устраивайтесь поудобнее, полетели. Однажды зашел я посмотреть информацию о своем MacBook в лес в раздел Хранилище и немного много приуныл. После увиденного в спешке стал искать утилиту для очистки своего MacBook Pro 13 дюймов, если кому интересно, и наткнулся на довольно интересное решение от русских разработчиков Mavavi Mac Разобраться в утилите крайне просто. Слева отображены пункты с различными опциями и возможностями, как очистка кэша. Мусора, ускорение оперативной памяти компьютера, оптимизация запуска вашего Mac, Shredder для безопасного удаления каких-либо данных и многое другое. По правую сторону клинер отображает статус выполнения того или иного процесса: как состояние MacBook, сколько памяти можно очистить прямо сейчас и так далее и тому подобное. Больше всего порадовало несколько вещей. Во-первых, приятный и бодренький дизайн, во-вторых, большая часть функционала программы является бесплатной, хоть и можно приобрести полную версию на сайте разработчиков. В-третьих, все заявленные функции действительно работают, в отличие от большинства сомнительных утилит, которые можно купить в том же App Store в несколько раз дороже. В-четвертых, нет каких-то навороченных элементов. Все просто, но при этом со вкусом что ли. Итак, утилита действительно годная, поэтому всем пользователям компьютеров Mac от Apple я настоятельно рекомендую загрузить данный софт на свою рабочую машину, ведь по-настоящему рабочих приложений, выполняющих заявленные функции на сегодняшний день, ну вот практически по пальцам пересчитать. Вот такая история. Ссылка на приложение, естественно, будет в описании под этим роликом, поэтому переходите, устанавливайте и радуйтесь жизни. Вы смотрели канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.